Хорошо. Nice. Хорошо. Начало годное здорово сегодня будут жесткие ставочки и хочется поделать апгрейды у микрофона как всегда я человек человек человек станиславыч всем привет ролик будет жесткий дорогой все деньги которые у меня на балансе это все с ревки. на холлсторе у меня дичайшая просто рефералка и напомню что каждому новому пользователю за регистрацию Хелл дарит в районе двух долларов перейдя именно по моей ссылочке там еще и промик на халяву будет поэтому вообще все круто переходите 2 бакса получаете и плюс еще халява человек круто вся халява в прикрепе будет ну и конечно Конечно, по дефолту, стандарту, по традиции, 5 секунд ждем, пока ты поставишь свой лайк. Раз, два, три, четыре. И вот сейчас просто надеюсь на твою совесть, реально поставь лайк. Что-то вот, знаешь, как-то график был, больше 1000 лайков на всех роликах набирали, сейчас как-то опять меньше. Поэтому, ну давай, на тебя рассчитываю, именно на тебя, блин, на, ти... на тебя. Вот, ролик будет жаркий, поехали. Моментально сразу бля, поза орла Без матов И у нас на 1800 заруба. Поза орла принеси счастье М9 гамма волны Там что-то еще интересное появилось Давай Звук монеточки Один Если мы сейчас эту тему забираем Мы окупаемся Плюс еще сверху получаем бабки Я сейчас поставил блейз Я поставил докер Я поставил закалку блядь. Дикая лилия Хорошо. А начало хорошее. Поздравляем, вы выиграли 2000 баксов. Начало годное. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. У нас тут ламя, у нас тут Shadow Daggersы, доплерсы и у нас тут М9 ультрафиолет. Это все деньги с рефералки, чтобы вы понимали, потому что меня будет потом еп, Е в попу за то, что балик выдан и так далее. Ролик рекламный, мне за него платят. Но я играю на ревку, я это говорю МАЙС, хорошо не ртутный, не сломал А как сегодня хорошо тут все идет Сейчас еще ставочку выиграем и вообще кайф Еще хочет сегодня на апгрейды Залететь, у них кстати колесо Какой-то новый режим, надо проверить будет. Ой, ну вот это конечно хорошо Вот это хорошо Еще раз выиграем я с того Сегодня прям. Ой, коленка хрустнул. Сегодня прям пошло. Так, 92, неинтересно. Колесо cool... за колесо? А, ясно, ясно, пон. Bon. Там что-то появилось? Не, не появилось. Давай пробуем на колесо залететь. Сколько тут максимальная ставка? Нажмите, чтобы. А. А, -а, -а, -а. а тут неограниченная сумма ставки. А я думаю, это будет очень интересно. Бля, нет, сейчас выиграем, пацаны. Но вот это я не видел, что они добавили этот режим. Плюс, если здесь не неограниченные, э, ну, типа, по сумме, можно ставить хоть сколько. Я не видел этот режим, а я я сейчас буду хреначить контент. Это интересная история, реально. То есть, нам сейчас выпадает красное, мы выиграем 500 баксов. Ну, типа, x50 у нас на степе залетало. Блин, ну, можно еще и здесь попробовать. В теории, хотя бы разок, но там два ножа все выпадало, x XP... Бля, просто я бы сейчас выиграл к баксов Кто же знал-то, бля Прикинь, еще что-то на зеленый А я могу несколько же делать В теории Но я не буду 70 баксов лить Но я, по идее, же могу, типа, вот так сделать Да, слушай, можно А давай чуть поиграем Я не умею на этой теме хорошо играть Но это, бля, это интересно На степе, по-моему, максимальная ставка Тут Хоть сколько можно ставить, еще и в баксах Бля, ну это просто очко, чекай На красную я уже, ну, бля, последний нет, так не будем делать. Мы сейчас в теории и при выигрыше должны окупить. Но красного не вылетало, мы все это время хреначили на крас. Давай в позу орла сядем, мы тут нормально можем занести, честно говоря. Давай, поза орла, бля, меня кот то понесло. Поза орла, блин, сейчас, слушай, ну это реально интересная тема. Можно красненькая, блядь, я перекручиваюсь тут. На этом стуль, давай красненько. Бля, ну это просто какая-то подс... Да ну нахуй. Не, оно так не работает, мы сейчас заберем. Я понимаю, что мы сейчас такими темпами все скины проиграем. Бля, ну я хочу эту ставку забрать. Мне вообще сегодня не фартит. И вот вы говорите о подкрутке ютубером, да? Где? Ну типа реально, я x5 не могу забрать, алё, сейф, банк. Слушай, ну сейчас выпадет x зеленая, x зеленая я ею просто. Ну должно же хоть раз красное упасть, ну это же бред. Это что, жёлтые? Не, я сейчас все скины поставлю Мы хоть раз должны, там уже дальше дигл пламя пойдет В бой Я уже начал переживать, ну пожалуйста Ну хоть одну ставочку, но это бред Типа алло, история, ну тут красного не было Не, сейчас дигл пламя пойдет в бой Я не верю то, что оно не должно Ну не выпадет мне Типа косарь баксов хотя бы отбить Не, нихуя, все, пошел дигл пламя Это возможно глупо но я понимаю, что это бред А, пожалуйста Ограничение, блядь Сейчас человек красный вылетит Я не успею купить, но просто посмотрим, выпадет красный или нет Мне вот просто интересно, красная дропница Просто посмотрим сейчас Выпадет я, и у меня глаза выпадут Допустим, поставили пламя, да, сейчас? Бля, реально красный не дропается Ну окей Подожди, магазин Надо в апгрейдер зайти, поставить А как это все дело купить? Я забыл, блядь А, вот, купить Колесо Быстренько залетаем успеваем. Я просто верю, ну, типа, реально красное должно сейчас занести, это 1500 баксов будет. Интересно, сколько, сколько он в скинах, ну, типа, в скинах или просто на баланс да? Тут Мне это интересно. Найс, ну, хоть что-то. Не, ну, вот хорошо, что... 3000 баксов! А, это 1900. Я думал, 3К я уже... <laughs> Офигел. Слушай, ну, с чем... А, он в скинах дал. 1900. Итого... Слушай, ну неплохо Слушай, не, не зря ставки делал Я реально начал переживать Кстати, здесь мне вот эту всю сумму выводят на карту Только под процент Под какой, я уже в роликах говорил, тут не буду Кто слышал, тот слышит. На коинфлипе из интересного 300 бак Там даже 400 было Давай-ка мы автоподбор сделаем Слушай, ну сегодня реально крутой ролик В предыдущем видосе была жопа Там, ну, там прям было очко Я там очень много слил Сегодня эта тема начала отыгрываться Не, ну блин, колесо прикольно. Я думал, там типа, знаешь, нет ограничений Я срал, кстати Ну это окей, блять, выиграли. Косарь, в принципе, похуй. Я думал, там ограничения нету, оно там есть. Ну, ок. Бля, мож можно еще, на самом деле, в колесо залететь. Это, типа, тема прикольная. То есть, X50, яхе за что тебе выпадет. Ну, типа, ты ставишь 500 баксов, ну, 400 баксов, да, умноженные на 50. Ну, типа, 20 тысяч долларов. Бля, все, не, коинфлипы пошли нахуй Я эту тему знаю, я уже больше не забавичусь Когда ты проигрываешь, лучше не заходить туда Окей, давай еще две ставочки сделаем Ну, красная вот, один раз выпадала, может еще раз выпадет Давай еще раз и вообще больше кардосик Просто нужно, чтобы оно один раз хотя бы залетело Вот сейчас и все Я потом на апгрейд хочу зайти Ну, почему оно не долетело? Ну, не, все, последняя ставочка на именно колесе и все ну, то есть я не, я не забаючусь больше. Я не хочу сегодня все свои деньги проигрывать. Так было в предыдущем ролике. Не очень понравилось. Там тоже была офигенная сумма, пацаны. А кстати, не знаю, почему под этими роликами так мало лайков набирается. Но это, это какой дорогой контент. Нужно одно красненькое, блядь. Найс! Хорошо! Вот я еще такая же бабочка. Фух! Можно выдохнуть. Можно выдохнуть. Выдохнуть. Так, ну это гуд. Это прям... Слушай, мне понравился этот режим, честно. А вы можете так э, с халявой играть, по факту. Халява есть. 500 баксов сразу. Ну тут все. Можно... Можно не переживать. На самом деле, блин, вот прикольная тема. Я еще захотел залететь и также на красно. Ну, X5 это офигенно. Ну, то есть... 400 баксов максимально, 4 ставишь, полторашку выиграешь. Мы, кстати, предыдущую выиграли. И еще одну. Бля, а что сегодня случилось? Оно меня сливает бесконечно, и сегодня хорошо. Вообще хорошо. По итогам, на данный момент... Это что, продается или куда это все девается? -то? У нас F5. Кто-то все улетело. Вот, смотри, по итогу. У нас две бабочки Crimson Web. Дикая лилия. Бабочка голубая стил. Да, такая голубая сталь Так разве называется скин? Минимально поношенных Две бабочки у нас тоже минимально поношенных Дигл, минимально поношенный Дамасская сталь, талон, ФН. Э, и заинтересно, да в принципе все Ну тут до 300 баксов, интересные скины идут До 300, если с этой стороны смотреть Слушай, хочется еще так, CoinFlip. Ну давай на 200 баксов залетим. Ну вот те скины, которые сейчас в инвентаре, я их уже трогать не буду. Пусть лежат там еще раз сколько. Если мы сейчас еще одну ставку выигрываем, 6-800. А, в CoinFlip у нас сейчас 3 секунды. Ну выигрываем здесь не так много, но сколько 200 баксов мы еще получаем. Не так много, да, в рублях сейчас посмотреть. Не так много. То и оно, что денег нет, то вот такие ставочки. Но это азарт, пацаны. Вот это настоящий азарт. 6800. Ну, блин, нормально. Го, по фану залетит. Я говорил, что не буду один раз, и все Ну, это это прямо крайний. Мне очень понравилось вот это колесо, с тем учетом что 400 баксов ставка. В рублях это Егор сейчас выведет на экране. Но это прямо интересная тема. Реально. Реальная тема. Прикинь еще раз красное Это прям, бля, мой день будет сегодня. Ну, ладно, было близко. все больше не буду нахер. В апгрейдер на, на что залететь? Хорошо, давай мы сейчас... Это... Пополнить мне, спасибо, не хочу. Деньги. Есть. Мы сейчас купим скин за сколько мне еще раз? Тысяча... Давай за тысячу баксов купим. Кримсон ВПМ 9 купить. И закончим этот ролик вот таким вот крафтом. 31 кстати. Я... Блин, это мало, я таким не хочу заканчивать. двести Ой. Что-то мы слишком много скинов там выбирали, тут за раз можно, кстати, несколько выбирать. Принц, в позе орла. Если выиграем, то реально сегодня просто день холстера, блять. Я так давно не заносил здесь, пожалуйста. Да, ну, вкусно. Ну, по итогу ролика у нас получилось вот так. 780. Я больше не буду играть нафиг. Ну, сегодня реально прям годный ролик. У нас X5 залетя, залетали. Хорошо. То есть, по факту, я исключительно рад, что мы не проиграли. Потому что обычно ролики по Холстор это очень, блядь, большие проигрыши. Хоть вы и не верите, что это мои проигрыши, да, ну и похуй. Я говорю, что это все с репки. Говорю, что баланс мой. На этом все. Всем спасибо, ребят. С вами был я, Человек. Всем до новых встреч. И всем пока.